Здравствуйте! Мы с вами продолжаем знакомиться с основными тенденциями, течениями и идеями современной левой мысли. И сегодня мы с вами поговорим о таком ее представителе, как Марк Фишер. Марк Фишер это британский философ, культурный теоретик, музыкальный критик. Он работал в Лондоне преподавателем философии в одном из лондонских вузов, в свободное, собственно, работы время он вел блог под ником Кей-панк, и в этом блоге он высказывал свои идеи о современном кинематографе, музыке, радикальной политике, философии и тому подобное. В 2008 году он выпустил книгу под названием Капиталистический реализм, которая, собственно, является, наверное, его главной работой. Однако большую часть жизни Фишер страдал от тяжелой депрессии, и, в общем-то, в результате ее он в 2017 году ушел из жизни, покончив с собой. По своим взглядам, Фишер во многом опирался на таких современных мыслителей, как Слава Жижак и Фредерик Джеймисон. По своим же политическим возрениям был, скорее всего, чем-то вроде нового левого. То есть, не любя капитализм, всячески его критикуя, он не принимал, тем не менее, традиционные для марксизма методы борьбы с капитализмом и вместе с тем не предлагал, как и в общем-то любой новый левый, ничего, никакой конкретной альтернативы. Говоря лишь о необходимости предельно абстрактной, чтобы появилось что появилось что-то новое в теории и практике. Марк Фишер, собственно, известен да, своим понятием, которое он ввел, это идея капиталистического реализма. Разумеется, сама идея является ироничной отсылкой к соцреализму. Что же такое капиталистический реализм? Дело в том, что начиная с 70-х-80-х годов, когда в экономической политике все более начинает господствовать неолиберализм, то наступление капитала оправдывалось не только тем, что капитализм как-то хорош и замечательный, приносит какое-то всеобщее счастье, а наступление капитала оправдывалось тем, что альтернатива хуже. А затем, с падением, собственно, социалистического лагеря в Европе, э, идея того, что альтернатива хуже, заменилась идеей о том, что альтернативы просто нет. И у нас выросло уже не одно поколение, которое, для которого капитализм в принципе является единственной системой, для которой в капитализме нет ничего внешнего. При этом, э, раньше идея господства капитализма объяснялась тем, что альтернатива ему утопична. Сегодня уже не надо ничего объяснять. Дело в том, что капиталистический реализм, по мнению Фишера, стал не просто идеологией, идеологией того, что капитализм это нечто безальтернативное, но стал неким ощущением, которое пронизывает все наши действия, все наши мысли, наши мечтания и наши стремления. Современный человек просто не видит, какой-то не было, не было, альтернативы капитализму. Он не просто не видит, у него как бы стоит в голове некий ментальный блок, который включается всякий раз, когда он хотел бы подумать о чем-то альтернативном. Э -э, яркий пример этого нам предоставляет современный кинематограф, особенно фантастический кинематограф, где, э -э, в общем-то, зачастую рисуются самые разнообразные апокалиптические сценарии, но в этих всех апокалиптических сценариях... Капитализм остается нетронутым. Иными словами, современному человеку легче вообразить конец мира и гибель всего человечества, чем конец капитализма. Такая картина капитализма, который является безретронативным чем-то, разумеется, создает в человека бессознательную идею безысходности существования. И это не может не отразиться, в том числе и на его психическом здоровье. В частности, Марк Фишер внимательно следить за тем, как увеличивается за последние годы все более и более количество случаев депрессии среди населения. Он говорит об этом как о настоящей эпидемии, которая охватывает наше позднее капиталистическое общество. При этом, как правило, официально депрессию пытаются связать всячески с биологией с некими биохимическими процессами в мозгу, и, соответственно, борьбу с депрессией предписывает исключительно на уровне медикаментов. Однако, если это сугубо биологическое явление, спрашивает Марк Фишер, то почему же она так обостряется именно сегодня? Почему статистика показывает нам, что случаи депрессии очень хорошо коррелируют с определенными особенностями экономического устройства и периодов экономического развития тех или иных регионов? Таким образом, исходя из того, что это в первую очередь социальное явление, или учитывая по крайней мере социальные факторы в развитии данного заболевания, Марк Фишер предлагает политизировать депрессию, сделав ее одним из аргументов собственно, против капитализма. При этом он отмечает, что современная депрессия зачастую носит не совсем стандартный вид. Как правило, ранее депрессия связывалась с некой ангидонией, то есть невозможностью получать удовольствие и наслаждение от жизни. Современный же человек, находящийся в депрессии, зачастую как раз то и дело, казалось бы, только то и тем занимается, в общем-то, что получает разнообразное удовольствие от жизни. Он участвует в капиталистическом потреблении, он всячески включается в символическое пространство современных средств массовой информации, он, условно говоря, смотрит сериальчики, играет в компьютерные игры и общается в социальных сетях. При этом его, в общем-то, ментальное состояние, Прибывает по абсолютной подавности. Он не способен ничего творить, он не способен ничего изменить, он даже не он как-то не способен осмыслить свою ситуацию. Классический, причем довольно забавный пример, который приводит Марк Фишер в своей педагогической практике. Это некий студент, который у него был, который на лекциях постоянно включал плеер. При этом он, чтобы не мешать остальным, включал его достаточно тихо, чтобы не сам он никто другой музыки не слышал. То есть для него было неважно, слышит он музыку или нет. Важно было, что пока музыка играет, он находится в том символическом пространстве, которое создается капиталистическим масс-медиа. Как только он выключался из этого пространства, как только он выключал плеер, он испытывал ровно одно – несерпимую скуку. Другой важной особенностью этого капиталистического реализма является возросшая роль бюрократии, как ни странно, которую отмечает Марк Фишер. Он довольно, опять же, иронично называет ее капиталистическим сталинизмом. О чем идет речь как правило сталинизм да и вообще плановую экономику ругали всегда в первую очередь за непропорционально разросшуюся бюрократию за то что реальные достижения подменяются изменяются некими фикциями созданными бюрократией когда непосредственно нужды производства подменяются достижение неких сугубо условных не имеющих к реальности отношения показателей однако все то же самое Марк Фишер говорит, мы наблюдаем в современном обществе в десятикратном виде. Только идеалы изменились. Идеалы такие, как экономический рост, эффективность, продуктивность, сегодня отданы на откуп, опять же, огромной армии чиновников. Причем эти цели реализуются и ставятся совершенно эффективно. Все участники процесса понимают, что реализуя некие таких целей, они приносит ему жертву реальные результаты конкретного производства. Причем в силу того, что у нас капитализм все больше распространяется на все сферы жизни, красного образования, например, медицина становится товаром, такая же капиталистическая бюрократия начинает охватывать и эти сферы. При этом особенностью современной бюрократии, по мнению Фишера, является то, что все больше бюрократические функции перекладываются с чиновников на непосредственных исполнителей когда каждый конкретный работник вынужден писать какие-то чудовищные в размерах отчеты, в которых он обосновывает, ставит себе задачи, сам же их выполняет. Разумеется, то и другое он делает абсолютно эффективно. Причем все это понимают, и Фишер довольно оригинально анализирует, собственно, психологию этих чиновников, которые довольно иронично относятся ко всему, что они говорят и делают. Что характерно, здесь нужно отметить, конечно, что... Эти бюрократические процессы приобретают особый характер в связи с, как выражается Фишер, постфортгисским характером современного производства, а именно идея о том, что современное производство все более теряет характер, который, ну, времен Генри Форда, да, характер конвейера, дисциплины, однообразного труда, и это, зачастую, ставит в заслугу капитализму, что якобы он сделал такое общество, в котором труд приобрел креативный, гибкий характер. Но вся эта гибкость и приспособляемость Труда в действительности оборачивается лишь, в общем-то, социальной незащищенностью работникам его полное отсутствие какой бы то ни было ориентации на стабильный завтрашний день. С другой стороны, креативность вырождается лишь в еще одну форму дисциплины. Фишер приводит довольно интересный, забавный, я даже сказал пример, когда некий хозяин ресторана говорит своим официанткам, что отныне они должны носить каждое по 4 значка которые бы подчеркивали их нонконформизм, их оригинальность и, в общем-то, их хобби какие-то, да, и увлечения. А также, как, разумеется, отражали их богатый внутренний мир. В результате одна из официанток называет 4 в общем-то, значка, как и положено, за что он ее отчитывает. Потому что она без должного энтузиазма относится к своей работе. Она должна была нацепить больше, чем четыре значка, которые сказали нацепить 4. Это все особенно ярко отражается в современной культуре, особенно так интересующей, собственно, фишером музыки. Дело в том, что уже в 20 веке, собственно, любой протест, и любой нон-конформизм, собственно, мир эстаблишмента, мир бизнеса научился инкорпорировать. Иными словами, Возникла ситуация в 20 веке, когда ничего так хорошо не продавалось на музыкальном рынке, как протест против коммерциализации этого самого музыкального рынка. Одним из ярких, одним из последних ярких случаев такого протеста было, например, творчество Курта Кобейна, который подробно разбирается, собственно, в этом отношении Марком Фишером. Кобейн, который вдруг понял, что каждый его шаг на 10 ходов просчитан вперед, когда он понял, что он сам превратился в товар того самого производства, против которого он так или иначе возмущался. Как решил, каким радикальным образом решил эту проблему КБН, мы все знаем. Однако современная ситуация все еще хуже. Сегодня нет такой вещи, что был бы какой-то протест, который потом бы как-то вот э, инкорпорировался, да, некими корпорациями. Нет. Сегодня изначально протест и вообще любая альтернатива... Она префабрикуется. Иными словами, даже протестная и альтернативная музыка создается изначально так, чтобы хорошо продаться. И у нас возникает некая альтернативная музыка, которая не является альтернативой чему бы то ни было. У нас возникает инди-рок, который не является независимым от чего бы то ни было. Тем самым наступает довольно печальная, идеологическая, культурная и духовная ситуация, которая затрагивает абсолютно все сферы жизни. Эта ситуация... Рисуется нашим собственно Марком Фишером как некая темная ночь конца истории. Однако он завершает свой анализ этой темной ночи конца истории достаточно внезапно каким-то оптимистическим утверждением о том, что в этой темной ночи становится возможно все. Иными словами, даже какое-то небольшое событие способно привести к огромным последствиям и открыть нам новые горизонты. Честно скажу, я не знаю, что конкретно имеет в виду Марк Фишер, но что бы там не имел в виду, всем нам этого, наверное, и желаю. До новых встреч.